Песня про маньяка Неоднозначный человек, русский наш маньяк В душе его, конечно, один кромешный мрак О нем, как о герое, никто не сложит повесть Но надо должное отдать, гложит его совесть Взгляд его туманен и в то же время светел Так бывает лишь, когда он жертву заприметил Блаженно улыбаясь, строит адский план Точит ножик острый и плетет аркан Знает он, в какой ее лесок поволочет, Что в каком порядке из жертвы извлечет, Капает слюна. Потухла сигарета, и тут вдруг, сука, совесть. Нехорошо все это, мнение сложилось с каменного века: что не камильфовот как-то резать человека, осуждает общество. Маньяков нам не надо. Не любим Чикатилов мы, не любим мы десада Вопрос перед маньяком тубирно, туби, жертву режь на части, или не губи. Мразья говорит, мысли его маньякова Но все же не такая, как Лия Ахеджакова Почитал родные он телеграм-каналы Где только патриоты и только натуралы Там себе нашел, от масс он оптимальный Гад, конечно, я, но не как Навальный Гадко оргазмировать от смертного от визгу Но гораздо гаже критиковать отчизну У патриотов как? Маньяк, конечно, Страшен, но страшнее его стократ им политик Яшин Совесть заглушила Сердце патриота Но вот беда, риск несет егонная работа Взвесил маньячина протився и за Эх, больше не получишь Чем Карамурза А даже если проведу Я в тюрьме семестр То в военной запишусь сразу Я в оркестр Как он называется? Шостакович Глюк И с коллегами тогда мы махнем на юг Снова мутин взгляд его И в то же время светил Но вопросы совести он себе ответил Настроение градус Выше все и выше Взял он ножик и удавку И из дома Вышел Монетизация отсутствует Работа канала возможна только при вашей поддержке Реквизиты для выражения благодарности в описании. Большое спасибо.